привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет очень крутой выпуск вернее мы его только начинаем как я вам уже рассказывал ранее мы брали интервью у иры и она говорила о том что во время гонки Мини трансат 2019 она была вынуждена покинуть свое плавсредство и сегодня мы поедем за этой лодкой в океан. Сейчас лодка находится порядка 250 миль север, севернее и чуть-чуть в середину Атлантического океана. Туда мы собираемся ехать и оттуда ее забирать и на буксире привезти куда-нибудь обратно. Об этом будет наш сегодняшний выпуск. Погнали! Сейчас задача у нас в подключении нашего желтого кирпича или yellow brick напоминаю что это двухсторонний трекер с которого можно отправлять сообщение и на который можно получать сообщение платя ежемесячно абонентскую плату в районе по-моему 10 фунтов мы можем очень дешево отправлять и получать сообщения, там каждое сообщение получается там в районе 5 центов, может быть даже немножечко дешевле, и сейчас мы будем его настраивать и проверять, потому что мы им уже давненько не пользовались, так лезем в первую очередь в конфигурацию yellow brick, так, вот это наш трек, который у нас есть, вот он кстати здесь уже замкнут, Ну, собственно не в этом цель, мы идем в логин заходим и админочка так а далее у нас есть два важных параметра которые нам нужно получать на yellow Brick. первое это прогноз погоды я договорился с ростиком он нам будет его отправлять два раза в сутки и второй это будет автоматически с marine трафика присылать локацию лодки которая находится в океане в тот момент когда она будет появляться собственно где нибудь в эфире поэтому сейчас два тестовых сообщения нам отправили и собственно проверяем дошли или не дошли так вот два сообщения то которое снизу это нам прислал ростик а вот то которое чуть чуть повыше вот это это сообщение с текущими координатами но это у нас в онлайне А давайте проверим его в приложении что мы его действительно получили через трекер так, это, собственно, сама плекуха э, приложение Вот так все, connected. Что мы нам нужно проверить? Проверяем. аккаунт баланс. Баланс request. А ну вот он пишет, на самом деле у нас есть 638 кредитов. То есть этого хватит, ну, короче, ну, очень намного. Потому что один пин... PIN одна отправка сообщения на трекер это один кредит поэтому здесь нам хватит их намного вот это одно сообщение с текущей координатой следующее вот у нас э, сообщение которое прислал ростик ну что все работает то есть... с трекером все окей трекер готов и э, аккаунт активен до 1 февраля следующего года ну что сейчас берем линейку и идем мерить сколько метров Веревок у нас есть для того, чтобы тянуть лодку за нами. Напоминаю, что лодка весит одну тонну, поэтому нам нужно веревок, я думаю, метров 200 и две веревки. Замеряем. В рамках подготовки к нашему переходу, вот закупка продуктов, Насколько? На 5 дней мы планировали. Ну да, где-то на 5 дней. Судя по вашей закупке, мы будем есть макарошки. Макарошки, томаты и йогурт. Нормально. Да. У нас вот есть какие-то там овощи. Нет, Соки. А, да-да, так это не показываем. Острые перцы. Ну, достаточно. Что еще нужно? Посмотрим. Не, на самом деле у нас до продуктов, и кроме этого некуда девать. Будем есть. Так, водичка. У нас водички много, готовая каюта для гостей и внимание. Самое важное то, что было заготовлено. Э, вот бухта с веревкой, веревка вот не знаю, 14 миллиметров похоже, похоже на 14 миллиметров. Здесь в бухте ее 100 метров. И самое важное, две автомобильных покрышки. И вот они будут использоваться как шок-абсорберс, я не знаю, по-русски это как будет. Короче, гасители ударов. Когда лодка сзади будет натягиваться на лайнах, вот эти шок-абсорбер будут забирать на себя все удары. Поэтому они будут привязаны line, лайн, покрышка, лайн, лодка. И вот только в таком виде мы сможем ее перевести. Hello! Hello. Yes, welcome, guys! Because I see there is no vegetables, so yeah, that, where is my it salad? A... It's just tomato salads. <laughs> What tomato we tomatoes. gonna do? We Заходим, заправим водичку на переход. Ну да. Окей. Okay. Okay. Аккуратно там сзади катамараны еще. Си это, when it's working, yeah. Ну, что? А что ты все еще на джойстике? Ну, мимо лодок иду. Все, мы разошлись уже. Сейчас в океане условия настолько вот клевые, хоть мы идем против ветра, но нам просто повезло, потому что э, сейчас вымпельного ветра, Это ну, даже по прогнозу погоды, наверное, узлов 10, но так как мы идем с вымпельным против ветра, то у нас где-то пятнашечка, такая комфортная, волны нету, но вот вы видите, просто идем ровно как по озеру. И согласно нашим просчетам, э, такая погода будет еще Завтра, может быть послезавтра будет чуть чуть сильнее но тоже достаточно комфортно еще не успеет э, раздуть потом мы находим лодку и будем возвращаться уже с желтеньким но попутно и нам будет опять клевый ветер это все согласно расчетов но посмотрим как это будет в реальности. еще вот засада которую я заметил видимо от перетяжки перетяжки шкота такая вот у нас трещина здесь появилась главное чтобы она сильно не лопнула потому что ну во всяком случае сейчас в переходе очинить ее уже будем как-нибудь потом так ну тут все закручено короче пока идем наслаждаемся собственно волнами переходом О. Что ты готовишь? Фуд из камен, салат. С помидорами, огурцами, редиской, листьями салата, чесночком и даже соправленной сметаной. Ага, окей. Ну ладно, давай, разрешаю. Да. А мы поставили код зиро который у нас рваный. И идем вот под таким вот ветром, потому что ветра все меньше и меньше, и перспективно его получения также немного. Это просто ролик в мачте. Это саргас, Что ты с салатом переборщила. No, no. Так, скорость у нас упала. Но мы, я думаю, сейчас еще до заката подождем. Может быть, будет какое-то усиление. А пока мы включили ходовые огни. И немножечко притушим приборочку. Вот где-то так. Такое небо красивое. Доброе утро. У нас прошел один день. Мы идем на автопилоте по ветру. И вот видите, мы уже выровнялись с нашим курсом. То есть от нашего курса мы отклонились отошли влево на где-то 30 миль Но нас это вполне устраивает потому что мы нам нужно быть чуть чуть левее так что у нас чуть ветер подстух ночью мы порвали код зеро. и сейчас идем под обычными парусами но медленно ожидаем увеличения силы ветра что у нас тут паруса, все работает отлично. Как зер Good, it was very good, so easy, light wind, so enjoyable. Okay, yeah, yeah. but it is a very, very light wind. Very light. <laughs> Could be a bit more, I agree. Yeah. yeah. So I heard about your um, uh, adventure with the um, good yeah. zero. I think maybe it is um, uh, broken threads, but oh, I, I don't know, but because it, it was old, you know, it's mm -hmm. already time to be back. <laughs> okay, just, just in time to get it down. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Miki, what are you doing? Looks like food. Yeah, a little bit of a... Um... A uh, simple omelette, uh -huh. just uh, a little bit of lard, um, um, the bacon, and then some uh, tomatoes, some uh, kind of funny stuff. I don't know What's the name uh, of it says. Uh, But it's hot, be careful. Yeah yeah, it's a little bit uh ah, it's not too hot actually. This one. Yeah, did you try it? Uh, yeah. I've Somebody tried. told me it's hot. Yeah, um yeah. already thinking about the fire brigades and uh ah, okay. Fire brigade. Them... Yeah yeah. <laughs> and then um, so this is a simple one and then um doing like this. Just no stirring, no nothing, and then we put the cheese on top. Oh ah, nice. Yeah, cool. so it's very simple. Okay, and after I'll prepare coffee. Very, very lovely. Так, это тут, где мы с Диной, Сейчас спим. Это наша каюта. Короче, вот такое вот у нас утро, так, начало дня. Ну что, вот я приготовил утренний кофе. Так, проверочка. Сколько у нас процентов батареи? Так, 66,5. Ну, не густо, что мы его выжрали так достаточно много. Ладно, фигня. Зарядимся, если что. Так, генератор тушить. Кофе пить. Прямо немецкие пивные бары. Это German beer uh, coffee shops. <laughs> на you. здесь пою но шуга с вами вон 5. санте любительница живой природы и ладно бы она ловила рыбу <пишись> for life. Ну, что я тебе покажу, что делать. Ну что, ты довольна? Да, я довольна. Я птицу. Ты ее не спасла. Она просто не поймалась ну, на ее крючок. Молодец. спасительница птиц короче ростик нам прислал погоду у нас ожидается небольшое увеличение ветра то есть, если мы шли на тухляке у нас был ветер 8 с гастами до 12 то сейчас будет 12 13 с гастами до 15 17 и волны вот этот свел который идет сейчас вот, вот отсюда градусов 60 он будет меняться на close hold, то есть, грубо говоря, где-то градусов там 35-40, 30, 40 он будет вот заходить. Надеюсь, мы сильно гупать не будем. И мы получили апдейт э, координат. Сейчас я вам покажу. Кстати, за прошлый, за прошлый день мы прошли э, около 100 миль, несмотря на то, что у нас тухлый ветер. Так, вот это вот у нас было, вот сюда вот подъехала на 20 миль, ушло чуть-чуть на северо-запад. Это нас устраивает. So you need coordinates? Just give, give me one second. 10:33, 10:33, uh, 10:33 это UTC, а сейчас у нас по UTC 14:33. Uh, so it is a 17:48:82. 57, 26, 64. У меня тут свои находим тем временем. Ракушки? Да. Что ты читаешь? Видишь, мы с Сереей нашли ракушку очень красивую. Да. Одна такая большая была вот эта. О, плева. Не такая уж распространенная. Редкая? Я теперь опознаю каждую из своих ракушек. Надеюсь, мне хватит жизни. Ты ракушка-анатом. Ты Нет, теперь это опознаешь... Ракушка-анатом. Опознаешь ракушки. Короче, вот такое у нас проходит время, когда мы подходим к цели. Мы не подходим. Мы подходим с каждым днем. Я, Мики. Uh, Our current position, yeah. yes. I think they were in the upper... Yes. So it is a fifteen forty-five eighty-three and sixty zero-five two hundred. Zero five. Что ж, у нас все без изменений. Ветер чуть-чуть усилился. Давайте посмотрим, что у нас случилось с Кодзеро. Закс, вот... Оборванец. Ага, потенциально сумка и ветровка разошлась по швам. Бананочек, парочек. Бананочки. Ветрозаборнички, может, какие-нибудь. Ну да. Ты думаешь, чинить его или все? Я думаю, чинить и новый. Этот будет запасной, а будет еще да. один новый. Ужасный. Это моя комбинация. Ужасная история. Да. Да. Ну, здесь понятно, он еще по мясу прошелся немножко, но это как бы такое дело. Все-таки основной он начал рваться именно сверху, вот эту вот часть прямо по И, понесла. И понеслась. И uh, понеслась. a little bit about you. Because um, our, our, our uh, people who watch us, they want just to know who is in our crew with us on our boat. Okay, so I'm Corinne from Switzerland. And I'm, uh, since nine years, uh, I'm working as a commercial uh, yacht master and instructor, and I'm sailing. Uh -huh. I'm doing races deliveries, and I'm also doing sometimes my own products, like ski and sail in the Arctic, where I bring people into the fjords, and wow. then they walk up the mountain with the mountain guys and powder down. Or sometimes I pick them up on the other side of the hill. So I go by boat all around and pick them up again. Is it, is, it, is it difficult or it is uh, just not really difficult? I mean uh, in terms of sailing? Uh, in terms of sailing, you know, in the, in the fields it's a bit difficult because you have a lot of wind shifts. Uh -huh. If you have very beautiful weather up there, there is not a lot of wind. And on the other hand, if it's like overcast and windy, then it's quite windy, like, can easily go up to 45 knots. Uh -huh. so it's, yeah, I, yeah, because of, is, from a mountain it's katabatic exactly, wind. Uh, yeah. So that's what I do in April and uh, then I have on the plan a couple of uh, deliveries and um, also uh, friends who want to sail with me like in June I'm going up to, to Ireland to sail with them there and uh, yeah so uh, my program is made till mid-year next year and then I shall see what comes together. So mostly you're sailing in the north areas? Now I'm in the Caribbean for a couple of months. I do some racing here, um, but some risky operation like now. Yeah, some risky <laughs> operation right now. This is completely something new for me and super interesting. I think it is a new for everybody. <laughs> yeah, yeah. <laughs> so, but yeah, I'm working quite often in the north. I do also the whale diving uh, campaigns in, in November, December, January or the northern light tours, and it depends what the, the customers want. If they want to come for Northern I Ranch or I've been in Svalbard as well for wildlife and um, also um, whale watching, yeah. Oh, nice. There are bel beluga whales and blue whales and there fin whales we have seen. Cool. Yeah. So all your life you're doing sailing? No, no, no, no, I started rather late, like like in my circus. By accident actually. I did a lot of other crazy stuff like jumping out of planes and motors racing uh, and stuff like that. Uh, and enduro stuff. But I never saw. Oh, nice, sailing. it's a Dina's yeah. the dream. She is driving enduro. Yeah, so by accident, I came into sailing. And then it just got on But it's you a know? cool accident, yeah? Yeah, yeah yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. And it did not hurt a lot. Just financially a bit. <laughs> To all the доброе утро, у нас uh, очередной день, мы получили новые координаты. вот видно э, в прогрессии, как лодка движется. То есть вот была первая координата. Вот, вторая, вот мы идем к этой. Следующая координата. Вот, то есть лодка ушла немножечко на север. Мы сейчас отвернули чуть-чуть правее. Сейчас я вам покажу почему. Там спереди, видите, идет дождь, очень не хочется мокнуть, вообще очень не люблю. А мы шли прямо в него, а так как ветер у нас дует вот прямо оттуда, мы повернули где-то градусов на 30, пройдем эту тучу и вернемся обратно. Ну и, соответственно, у нас сейчас время рассвета. Мы еще идем под ходовыми огнями даже, Очень красиво, конечно. Киезер восходы. Супер. Отключили мотор, потому что ветер пропал, видно перед грозой. Ну и сейчас идем только у нас один мейн, просто как стабилизатор стоит. Для хеда нам немного не хватает ветра. Ну ничего, мы сейчас вот еще чуть-чуть пройдем, потом вернемся на курс и откроемся. Я думаю, что уже ветра будет достаточно, и будем идти уже под двумя парусами. А сейчас, наверное, пришло время сделать чашечку вкусного утреннего кофе. Микки, как вы двигаете? Это лучший. It's um, Engine, that... <laughs> engine. No, no, no. Engine is the worst, but uh, the best uh, shift is in the early morning hours when the sun is just about to come up. So after a long dark night, uh, the light is coming, and uh, you make yourself a cup of tea and uh, or a coffee or something, and just enjoy life, contemplating. And uh, it's just you're the only one awake; everybody else is sleeping. But um, but this morning actually we had a squall. Uh, came in. It's a very very small one. So not really a squall, it's more like a heavy cloud, and uh, we had some rain and some uh, wind shift. And after on the on the backside of all the, these clouds, we always get a like a vacuum, a total lack of wind. So that's why we started the engine. So we're not on on a race; we're just trying to, to get to a coordinate to find the boat. So uh, we are more keen on getting there than to uh, follow any racing rules. So we can just so what what else cruising do? They drink in tasty coffee in the morning? Uh, they can drink tasty coffee, but uh racers do that as well. Uh, do you have a coffee? Yeah I, coffee, <laughs> I use the, the press so the, you know the machine preso, yes, the yes, yes. The coffee. So that's the luxurious coffee, coffee and then the emergency coffee is the emergency in, coffee. Yeah, yeah, that's the instant coffee, then that's the emergency coffee. So uh, yeah, but I think uh, cruises do a lot of nice things. Uh, I'm uh, I'm a bit afraid that uh, this trip gonna make me lazy and uh, <laughs> a cruiser, cruiser shift from the rest of the cruiser. Yeah. Yeah, yeah, yeah, so possibly, possibly I will uh, surrender to this life. And <laughs> get myself some some uh, heavy boat that takes the waves very slowly and nicely. Not he, not speed like No, no, no. Um, so, so, possibly, we, yeah, we will see. Maybe one day I Еще одна интересная особенность сегодня – это как проходит swell. Вот видите волны, которые находят сюда. А есть волны, сейчас будет, я покажу, которые вот она уходит отсюда. Откуда она взялась, та волна, которая уходит отсюда наружу. Что это вообще за фигня? Те, которые, вот их видно, вот она сейчас идет справа. Вот она идет такая. Оп, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Откуда она взялась? То есть те волны, которые на нас идут, я еще могу понять. Это нормальный океанический. Но он спереди, допустим, волна идет. Вот она проходит сюда. Есть, которая вот так идет. Ну, хотя бы вид красивый. Мы на воде видим что-то непонятное, валяющееся белое. Сейчас будем спасать. Может этот человек? Достал уже да, да. Да, да. Да, Спасаем природу No. Do you see it? Yes. Good. Catch of the day not gonna be Dorado tonight, it's gonna be uh, plastic. Fried in uh, olive oil with a lot of garlic and... I today. Hold my beer. <laughs> <laughs> <laughs> This is part of явно кто-то clearly someone had eaten. Here are the traces. It's not a no, person. Maybe a snake? No, it's either a or a fish. plastic вкусненького ну да судя по всему пиво гата давай ну что показать вам что нас спереди ожидают а спереди ожидает нас вот такой вот трешечок даже вон зараза с радугой кусок а мы идем в самую чернь. Сколько она в глубину непонятно, но я надеюсь, что она такая же как и в ширину, то есть не то, чтобы сильно большая. Но я думаю, что лодку нам помоет от соли, опреснит. Вот обещанная туча, она чуть-чуть раздула. Как раз вовремя, когда мы решили приготовить еду, одиночка. Да, really, a, not really a Dainima. No, it's not definitely not Dainima, but no, it looks like Dainima from Columbus time. Yeah, from Columbus time. Yeah, yeah, yeah, for sure, for sure. So, um, yeah, we're gonna have this line as a towing line. So we're gonna tow the boat. But uh, where it leaves the boat at, at the bow, we're just uh, putting on a chafe cover. So, this cha so it's, now it is a Dainima? But uh, so from outside. Yeah, uh, yeah. So this uh, cover here is Tanima. So we're just mixing uh Danima with something. I think we're gonna be there maybe uh, I don't know twelve hours after this position was done. So maybe perhaps the boat has gone round eleven miles towards uh, north northwest. So um uh, so, we're we'll uh, have to start at this point and then go in the course we think that it's gone yeah. see what Maybe we'll go. get a new position. Yeah, hopefully. Подумайте еще о том, что нам нужно будет с нашей лодки, при вот таких вот условиях, перелезть на другую лодку каким-то мистическим образом, причем не разбив нашу. Такая вот задачка непростая. Это у нас такой угол, что в умывальнике набирается вода. Ну и сливается, естественно. So now we have uh, this uh, <coughs> lovely <coughs> airborne areas from Maxime. So he made it, uh, so we can send it up by uh, by the drone. Right now, I think uh, the sea state and the the wind is a bit too complicated to work with the drone, but uh, at least I'm trying to see what we can do. To so we it. we have a device. Yeah, we have a device. Это типа АС, который такой же у нас в лодке стоит, но здесь есть еще один второй дублирующий. Может он там как-то будет работать лучше? Короче, вот мы его запитали, здесь он висит у нас на бимине. Но я пока на своем с на приборе, я пока ничего не вижу. То есть ничего нет. Как можно найти в океане лодку вот посмотрите вот так вот это вот все выглядит без каких-либо технологических решений просто шанс ноль Catch you at ready? Yeah, I'm getting ready. Okay. I need. I think you need to take with you radio and all the other stuff. Yeah. yeah. So I have. A... So uh, we will see what we need. But um... radio, good, so we okay. can uh, talk. Yes. And I uh, will bring a camera, of course. Yeah, camera. It's the most important And, uh, stuff. <laughs> bring a big, uh, water Expect, a expect water the in there. Yeah, yeah, for sure. будет okay. uh, yeah, because the way the mast was lost, it's, uh, I think it's gonna be some uh, some water ah, okay, okay. So, uh, But it could be many waters yeah. Yeah, yeah. We'll yes we have it on IIS. What is this? Not named yet. No name yet but doesn't matter. Oh yeah. So okay. we are going there. So what is the distance? Two miles away? Two miles away. Let's check. Let's check. Okay. Two minutes ready! на айси есть а в море нету полторы мили это видимость хорошая меня волнует вопрос все больше и больше как мы туда будем сгружаться при такой волне вот сзади видно хорошо как нас болтает Вот сейчас мы меньше мили до лодки. Лодка длиной 6,5 метров. И ее вот видно, вообще никак не видно. А если это просто голова человека, все, вы его никогда не найдете. Так, паруса убраны, вот мы идем прямо туда, куда нам нужно. about да да да да да да да да да да да да да да да Yeah, да да да да да да да да да да да да да да да найдем сейчас. Удачи а нам. a little bit. Я нос Я I'm running, I'm running. Yeah. I go down and check first. I, must... I will do it one more time. Yeah. There are some lines in the water, What, Some lines in the water. All right, so um, it's a bit of uh, emotional to be finding uh, Ira's boat here in the middle of the ocean. But, um, we were lacking a bit of uh, chocolate on board uh, uh, Sergei's boat, so, um, and look what I found, Marabou or oh, Actually, this is Switzerland happy to be Swedish uh, on Irina's boat to find the chocolate I gave her. At least she saved a bit for me when I got here. So thank you very much Irina for saving uh, one of my favorite chocolates so uh, when I come to rescue your boat at least I, now I could, um, uh, have a bite before I uh, swim across or whatever I do to get back onto the big boat. Thanks. Странно, yeah, right. почему твои пять по прогнозу? Так как? Fail, this, Sorry? Fail, ready? You know, ready? а Что это так завоняло? Кидай! Стоп! Стоп! Стоп! Там. А тут? Нет, а это я не В какой стране okay. так Thank <laughs> you. Цепли. Что ты а, На курс служим. С открытым а, мейном это очень тяжело, потому что она уже приводит, что ли. А у меня приводит, а у меня сзади лодка. Я как сейчас на траке еду. Ой-ой-ой. нервное занятие да никто не спорит да и ветер хороший я думаю ну не так чтобы супер хороший но хороший хороший Two eight seven point nine to south of Martinique. Вот это? Шампань. Это шампань. На чем мы остановились? Наша скорость вот 5.6, 5.7, 5.8. Если мы идем быстрее 6, очень большая нагрузка на утки. Поэтому мы сделали рифы мы идем на попутных курсах на втором рифе зарифовались мы потому что на шквалах наша скорость была почти 8 узлов и была очень большая нагрузка на утки то есть мы летать можем и с прицепом но не нужно потому что можно сломать лодку очень сильно а тут у нас жизнь живет своим чередом кроме небухающей дины митя и акул You did yeah, really cool, right? you think we can uh, shoot the all the way? To kashaça? Yeah. У нас скорбы, которые мы раздеребанили, будучи пиратами, like a parrot. Yeah. yeah. Uh, what is this, Miki? And uh, something tasty. So, uh, I was buying a lot of, uh, мы разграбили чужую лодку. И прости нас. So before our departure, I provided some provisioning. Um, provisioning. We have. Um, oh my God. You need be careful with champagne. Half Да, Where Yeah. What is this? Swedish Keksutra. It's a very, very famous uh, chocolate from Sweden. Oh, nice. And then the, uh, this uh, So Okay, uh, let's open, let's open, let's do it. <laughs> <laughs> let's dance, let's dance. yoo -hoo! Let's celebrate. Oh, it is yes. a half, half way. Cheers! Cheers! ну вот э, мы поставили э, самый последний риф на второй риф на мейне и второй риф на джибе на джибе у нас есть три рифа но мы поставили второй потому что мы идем у нас ветер постоянно где-то в районе 24 25 это true то есть аппарат соответственно меньше но мы идем и у нас очень большое давление на сзади на утки, и наша скорость вот сейчас 6,2, и ветер немножечко растет, поэтому все, что мы делаем, это мы пытаемся немножечко гасить скорость. Если будет расти газ ты еще выше, там до 26-27, до 27, то соответственно нам придется, наверное, еще убирать рифы. Скорость у нас сейчас вот так вот. Вот у нас скорость 5,4, но иногда бывает с волны там, больше 7, там, и если, конечно, доходит до 7, это вообще очень полная катастрофа, потому что очень большая нагрузка на водку. Упространение очень плохо. Еще один фендер есть, да? Доброе утро, друзья. У нас очередной день, ночь, это было, просто. Сейчас посмотрим, что здесь у нас происходит. Hi, good morning. Good morning. How was your shift? A bit a lot of rain and some wind shifts and gusts, but uh, now it's easing off at the seas calm down and think so we're gonna have a good sailing day today. Oh, nice. yeah. Why? Oh, it looks like you have a statue. In the back with the binocular. What are you looking for? For land? <laughs> uh, someone following us. Yes, I also see somebody very close to us. Why? Может why? Maybe pirates. <laughs> Maybe they want to revenge for yesterday food. <laughs> yeah, probably, probably. They're taking the perfect chocolate. Uh, probably, yeah. Uh, Короче, сейчас я без кофе жизнь жизни не могу начать, сейчас мы будем начинать, жду. все таки downwind идти намного Блин, проще. Так, ну что, кофе делаем, как его делать я не показываю. он Диночка, доброе утро. Ну что, как тебе спалось, проснулась? Проснулась, спалось хуево. Я думаю, как и всем. Ну да, да всем не очень спалось, это точно. Ну да, ведь у нас тут такое ночью было. Да. помойку And... плохо Помойка, пахнет... пахнет плохо это я Мертвыми крысами это я так пахнет да. Класс, вот ладно хочется... делаем кофе будешь кофе Давай, жду. Лечь, жду. так посмотрим что у нас расскажет нам прогноз погоды Ростик спасибо очень помогает вообще Просто можем планировать маршрут все нормально. Так, вот у нас прогноз погоды. Сейчас 17.21. Аудина! А, вот такая у нас сегодня радуга через все небо. Yeah. Russian, uh, the... <звук> у нас какой-то очень странный звук автопилота. Когда автопилот нагружен, он очень сильно скрипит. Я сейчас покажу. И так слышно. Слышно? Ну, да. Вот это вот скрип, я хочу понять. Что это за фигня вообще происходит? Я Пики попросила посмотреть смотреть на Лайнс. Ты вот сейчас открыл платформу, чтобы не цепанула платформу. Я I mean... yeah, yeah, yeah. just it's not touching the platform. Oh, yeah, yeah. Mm -hmm. mm -hmm. а должно вращаться внутри надеюсь что у нас будет уже дальше хорошая погода хочется в это верить потому что дожди уже блин, задолбали особенно когда а вот делаешь Мне кажется, хорошая погода. Просто. С таким луком тотал луком. лук и тотал чеснок дина так вот мы все идем что нас здесь ждет заходит такая чернь и скоро у нас будет весь дождь уже вот он уже начинает лететь мелкими капельками гадость какая так и oh, так смотрим у нас CPA 88 метров. Ой, 1,1 наутикал Майл. Короче, болтается все. Непонятно. Через 40 минут мы должны встретиться. Вот, посмотрим, как он будет с нами расходиться. Этот соумейт скоро рядом с нами. Поэтому надо его предупредить, что у нас сзади нас лодка. Солмейт, солмейт, солмейт, солмейт, селинбот Мушу Колин. Не хочет он с нами общаться. This is soulmate, soulmate. Hi, soulmate. It is a sailing boat. We just ahead of you. Uh, be careful, we are towing the boat behind us. It's about 200 meters. Just to be careful. Over. сзади нас что-то болтаются. Твой молодец. Четкий. Оуе. Oh yeah. Что случилось? Откуда такой потерянный вид? Они с нами разговаривали. Сказали, что они идут на Антигу. Но Антигу больше на севере. Почему они... Спросили, куда мы идем. Я сказал, на Мартиник. Спросила, каким курсом мы идем. Но только непонятно, почему она идет на Антигу потому что туда, куда они идут. Там Гуаделупа, может они идут по бумажным картам. Боятся забыли. И, да, и промахнулись. 50 degree variation. Вон они, серые такие пятнышка. Да, конечно. Наталья. Wow. Сейчас уже как-то менее аккуратно идут колечки. Maybe also not too close, huh? Wait. Go go go go go. под помедленнее вдруг все что и вы же распутаете вот эти переплетенные надо одно отвязать наверное ту проще отвязать она короче думаешь нет? ну раскрутить вот это вид, то что они Живем? Ну, еще надеюсь, переживем. ложимся на вкус. И все, погнали. Тут есть еще один небольшой момент. Сегодня у нас 31 число. И сегодня у нас Новый год. но так как э, у моряков Новый год может быть по UTC, может быть по локал тайму. Может быть по-какому угодно. А если это еще время смены поясов, мы находимся в океане. Короче, мы решили, что Новый год мы празднуем сейчас. Это круто для Мы сейчас мы да, yeah, Не not... <laughs> <Any. laughs> Прошлый Новый год мы встретили в середине Атлантики. Это мы ушли аж миль на 700, да, с середины Да. Что вы думаете? Мы думаем, что... пираты где Новый год, The boat is still here. Видно, как будто у Дины сейчас тоже зима. Вот она одета на тепло одета. Вот ноги торчат, валенки к нам прилетела летучая рыба смотрите что прикольно вот это вот летучая рыба это обычная такая вот как она обычно есть а вот такую вот я никогда не видел это какая-то вот смотрите она с полосочками это какая-то странная первый раз такую вижу класс ну что вот мы практически уже и подошли к мартиник еще осталось каких-то 20 миль, ну может быть чуть-чуть больше, и мы зайдем в ля Доброе утро. Доброе. Вот вы видите, собственно, Мартиник. И тут эти тучи, которые были спереди, они сейчас над островом, над нами. Погода солнечная, тучки. И мы направляемся вот туда, к краю, и за ним поворачиваем направо, обходим вокруг острова и становимся в Леомаране. Проблема вот здесь в отхождении, вот видите буйок, который э, просто стоит. Вот здесь глубина уже 160 метров, я уже пытаюсь всячески обойти максимально далеко, где это возможно, но все равно, то есть э, очень тяжело э, рассчитать. Ну вот мы вроде прошли его. Вот, смотрите, вот я уже иду вот максимально далеко, чтобы где уже здесь там, сейчас мы подойдем к контуру глубины там 400 метров, вот уже специально на грани контура стоят эти сраные быки. Но я хочу обойти вот так по кругу, по большим глубинам, подойти сюда в канал и зайти в канал и пойти вот так вот для Маран. Потому что нам нужно, чтобы была там глубина побольше. А есть как-то ее, я не знаю, перезагрузить полностью? Мы имеем Token Go System doesn't start. Ники. Теперь мой сердце. Момент истины, блядь. Okay. Нет, да? Что с устиком, блядь? не знаю, я думаю, что там еще что-то с экраном, с потому что он также же потух, как и Короче, Требует ремонта и сервиса. Будем смотреть, что такое. Я думаю, что из-за того, что джойстик может быть пошли, провода отошли, ну, как ну, Непонятно, как мы сейчас будем, что делать. Сейчас будем импровизировать. Мест нет. Yes, yes i'm fine uh do you have any one more employ for us for one or two nights or... Um, okay let me check uh just give me five minutes and i uh, check the phone. okay okay anyway we need to go to the petrol station and do something with the kashasa which we're about. okay <laughs> Я гой алонсайд, А отдельно работает? Бутрастер работает. Нет. Ну, не могу. А -а -а. У тебя на углу нету фендера, на углу нету фендера на заднем. На углу нету фендера, блин. Уезжаем. А. Так, видео, так, роуп, так, видео, ну вот, друзья, мы уже стоим в Марине Лемаран, птичка в клетке, лодка Иры стоит в... уже на понтоне в Марине, также Лемаран на Мартиник, и вся операция прошла успешно, удачно, Ире мы желаем побед. А вы оставайтесь с нами, нажимайте подписаться, колокольчик, пишите комменты, и мы будем рады и дальше постить всякие видео и радовать вас нашими сюжетами о яхтинге. Пока и до встречи!